Эй, hey, яу, с вами Валентин Вальчинский Я запомнил себя ребенком Жаждущим глоток новых знаний О мире, что перед нами, да и не только Идущим на перекор той позиции Что не добиться высоты амбиции Мои все тянут на двойку Как же это бесит переписывать заново лист У меня их и так завались, этих песен Но раз где-то под десять это повторять надо, набить, чтобы процесс не оказался интересен. Прежде чем наступит тот момент, когда нас пишут со счетов я бы хотел сказать, что никогда не списывал, а отличал с легкостью. Театралов, что играли в псевдобески, с такими же актрисами не распрощаться с трезвыми. Взглядами на жизнь это успех, даже трава растет и тянется наверх. В жизни легко остаться бездарем, чтобы она идти в темноте проведет отрезок времени. Не для тех, загляни в мои глаза и потихоньку смотри, утопай между нами нето скрылишь, мамила пина, топай, снимайте теплень. Со своих розовых очков, а пока что я запомню тебя ребенком, эй!